Сейчас в эти дни, вообще эти дни в году, они значимые очень. Это зимнее солнцестояние и так далее, но зимний солнцеворот. Но дело даже не в природных. Здесь больше в этом году социальных проблем. Все, что задумали, назовем так, правители всех стран против людей и чаяния людей жить счастливо, вот сейчас это, как говорится, вошли в пику остроты вопроса, и в эти дни многое решается. Поэтому я прошу в эти дни быть максимальной любви, максимально добрых отношений, убрать конфликты и так далее, продержаться на высоких уровнях вибраций. Это очень важно, тем самым мы включим и природные ресурсы, в свой репертуар и поможем миру все-таки устоять а, и не упасть в цифровой концлагерь.